Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный и полезный десерт из тыквы. Такое незатейливое лакомство подойдет абсолютно всем, даже тем, кто придерживается здорового питания или соблюдает диету. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Нарезаем крупными кубиками очищенную от кожуры и семян тыкву. Вес тыквы в очищенном виде 500 граммов. Затем режем крупными дольками яблоки. Вес яблок без семенной коробочки тоже 500 граммов. Теперь помещаем подготовленные тыкву и яблоки в миску. Поливаем их двумя столовыми ложками лимонного сока, добавляем 1 чайную ложку корицы, треть чайной ложки имбиря, 100 граммов изюма без косточек, 50 граммов жареных грецких орехов и хорошо все перемешиваем. Дальше перекладываем содержимое миски в рукав для запекания. Сверху кладем 25 граммов, порезанного кубиками сливочного масла. Плотно завязываем рукав с обеих сторон. Сверху делаем несколько проколов зубочисткой для выхода пара и отправляем противень в нагретую духовку. Запекаем от 20 до 40 минут при температуре 200 градусов. Время приготовления будет зависеть от сорта тыквы и размера кубиков. В результате тыква должна получиться мягкой, но при этом сохранить форму. У меня баттернат сквош запекался 30 минут. Подавать такой десерт можно как в горячем, так и в холодном виде. При подаче по желанию поливаем на свой вкус медом или посыпаем сахарной пудрой вот и все очень вкусный и полезный десерт из тыквы готов приятного аппетита